Смотрим Карину. Вот эти выложить в Инстаграм. Карин, Скорее, тебя сфоткать? Не-не, пить. Надо сфоткать, просто пить. Она берет такая и говорит, я говорю, Лита, я говорю, самое главное, чтобы мужик был правильный. Вот хоть Девушка, успокойтесь. Едем с вами уже полтора часа. Это не уходит суги такси. Но... А, Сева. Все вот таксист на уши и рассказывает свою, бля, жизнь. Отстаньте от меня, дочка. Меня... Тема закрыта. Подруг, нет. меня это не касается. Но зато есть таксист. Родные, сегодня в 12.50 выходит тот видос, который вы все очень долго ждали. Обязательно заходите, ставьте лайк, пишите свои комментарии, а за лучшие я отправлю двушку. Любимые, сегодня безумно Трешка. важный для меня день. Сегодня вышел мой первый сольный клип на трек «Не враг». Это первый... А чё, до этого не было клипов никаких? Чё-то я... Первая моя такая... Мне кажется, клипы-то были. ...сложная работа, который я не знаю, вложил всю душу. Я очень хочу, чтобы вы его оценили. Свайпайте, смотрите. Очень хочется увидеть мнение каждого, поэтому оставляйте свои комментарии. А мне не будет по фильму, по Вайну. Будет мнение мое. Я буду читать все комментарии, потому что мне безумно важно ваше мнение, особенно ваша поддержка сейчас, в этот момент, когда у меня чуть-чуть трясутся руки. Свайпайте, переходите, смотрите. Это все для вас, мои любимые. И даже маленькие подписчицы тоже по поют под под песню Кариночки «Не, в рук, не, «Не друг, не враг, а просто так». Смотрим, Вань, Карины. Подожди, подожди. Открывай, Карин, с днем рождения. Это тебе. Спасибо, пап. А... Папа какой-то молодой. А где он раньше был, этот папа? Что с настроением? Ну, бывает. Так-то, это дорогой подарок. А я что, по-твоему, должна прыгать от счастья? Ты неблагодарная. Я делаю для тебя все, покупаю вещи, даю деньги, машины. А видимо, папа что-то натворил какое-то время назад. И что же он натворил? А ты? А я тебя об этом не прошу. <звы> ну и долго мы еще на одной картошке сидеть будем? При... А жена. А мама, видимо, богатого олигарха захотела, видимо. Я тоже картошку ел в детстве. Только картошку. Слышишь, к себе в комнату. Зачем тебе при ребенке? Ребенки, ребенке он вспомнил. Хватит! А ты знаешь, что наша дочь в школу ходить не хочет? А знаешь почему? Потому что и отец там дворы подметает. Вот, она хотела мужа олигарха, а получился муж-дворник. Ну... Самой устроиться на богатую работу, на обалденную бы, а не мужа пинать. Главное, это любовь в семье. Закрой дверь, я сказал! Не овей ребенка, она не виновата, что отец у нее тряпка и неудача. И батька схватился за нож. Что же будет дальше? Вторая часть ролика. Ну, видимо, побежал деньги зарабатывать там куда-нибудь. Жена как бы попросила, хорошо, иди зарабатывай деньги, я не хочу есть картошку, я хочу есть морковочку с маслом. И, видимо, Карина поняла, что лишилась с детства отца, а он сейчас пришел прощение просить. Из отцовщины, ё у Кариночки была. Если бы ты хотя бы один раз за 7 лет просто приехал. Ты... Вот я и сказал, что не было отца, он деньги зарабатывал большие, машину купил. 30 лет ей. Ты бы знал, что у меня аллергия на эти цветы. Я делал все, чтобы ты ни в чем не нуждалась. А я нуждалась. Нуждалась только не в этих подарках. Я нуждалась в отце. Она нуждалась в отцовской любви. Кариночка нуждалась. Ой-ой-ой. Я не могу вернуться время назад. Значит, я плохой отец. Ну, знаешь, совсем скоро у тебя будет шанс стать хорошим дедушкой. Видимо, Кариночка объявила, что она беременна. Очень здорово. А кто папа? Интересно, не женили или Дава? Ой, только не надо задарить внука подарками. Хватит. Почему бы и нет? Можно подарить. Если человек, если дедушка очень богатый, что бы не подарить? Очень много подарков-то. Дом. Спасибо. Я тебя не прости. Время бесценно. А семья прежде всего. Видимо, Карина объявила, что она беременна стала. Или что это? Смешно? Да, вы, Карину со мной. Поехали. <гас> а сфоткай меня с этой машиной! Какой? Вот этой! Смотришь? Что хочешь? Что хочешь? Доился, да, фотольщик. Карина тоже нафоткается Пойдем? Э, я сфоткал! Да я сфоткал! Потом я ей такая говорю, она мне отвечает Там разговаривали очень долго на эту тему да! А там такие девчонки, о, Господи, такие девчонки там за сеткой Ты вообще меня слушаешь? Да Карина слушай, такие девчонки там Слушай Ты что делаешь? В жопу, в волейбол, в волейбол игра <свист> хорошая <свист> ага -ха -ха. А, Че? Хотел? Сука <свист> <свист> <свист> Друзья, мастерская Олега Буданкова проводит дополнительный набор для мальчиков. Это театральный институт. Все звоните вот по этому номеру, кто хочет записаться на творческое Приклама. испытание. И свайпите, чтобы посмотреть подробную информацию. Я тебе говорю, спереди самое безопасное место. Ты че, нет, сзади заводите. У меня подушка безопасности. Сзади место больше. Да вы, может быть, заткнетесь. Я нормально вожу, у меня большой опыт. С вот у конечно, ого-го. Только в на только. А? <сёctional> Вы, Сирил, какой сувенир привез нахуй с теплых. Пойдём, покажу быстрее. Адмирал, пиздеть не бой. Привиловать живую рыбу у меня. Воконни горячую, включите. Соколи, это же какая? Чтоб ты захлебнулась от нее, Сама взяла да включила. Вода. У парень есть. Где ебу, спроси у нее. А тот сразу Подкатывать. Да, условно. Блин, да как ты это делаешь? Да, о, красавчик. Ух, красотуля. Без супер, ты моя ходячая. Мэттон, а чё ты своей бывшей сказал, когда вы расставались? Да, да. да мы расстались практически без слов. У, да, вы тоже такая шапка была, или, или футболка. Слушай, а мне твоя кепка тоже понадобится, я тоже хочу расстаться, слов. слоплю. Да, апарт... да по-моему, вы уже расстались уже с Кариной, уже не снимаете, уже две недели. Погнали на турники. Давай. Отдыхать на турниках, а не качаться на, турни... Пойдем на турники, б... я, дурак, не так понял. Девчат, кто спрашивал ссылку на симподного друга? Вот он, также у него на странице есть видос, где мы чуть не получили пиздюлей. Говоришь, а кого кто сказал? Скорее переходи к нему и подписывайся. Ну, в принципе, вот так вот. Смотрим. Девушка, ты такая красивая Ой, спасибо большое за комплимент Девушка, ты такая красивая Знакомись сейчас с новой молодежью Опа, нихуя Девушка, давайте познакомимся, девушка а, а, опа. Пошел отсюда Формированный Карина сдала экзамены, ом, поздравляю, мистера для а института. <соспит> Карин студент, ну да условно <соспит> <соспит> Не дал поспать, братику ты. <соспит> <соспит> Достал ты меня, я завтра снова <свот> другую квартиру. Брейк-дансер, у которого отказали. Стас Ерушин! Стас Ерушин! каком-то, на каком-то это самом празднике. Руки! <гиблит> <пильот> да, он красиво танцует. Вот чего чего, да, очень красиво танцует. <танцузел> <смех> <смех> Погнали! Мы <смех> давно говорили, давай голос снимать, <смех> и все зачем, это без комментариев. <смех> все давай сразу <смех> делаем. <смех> это не удаляй, Антон, <смех> <выложил> <смех> <другой аркаунт. смех> это тебе <в> должен другой аккаунт. Это телеграм <Telegram>, поищем. <смех> По-моему, про альбом уже говорил, уже. Опять на подходе новый альбом, первый. Он говорил про альбом, что уже вышел альбом, еще раз выходит. Братва, признаюсь, я не без греха могу пропустить иногда катку в Dota 2. Как раз сегодня стартует крупный турнир Major Epicenter 2 с призовым фондом в 1 миллион долларов. Поэтому если ставишь, то ставь с надежным букмекером 1 xb Также по коду в бонус размере 500 рублей. Отстань, у меня катка!